Привет, чудесные! Меня зовут Алена Ивана, и в этом видео я расскажу вам, как вредные привычки. Нет, лучше какие вредные привычки мешают нашему саморазвитию, и как не напрягаясь, постараться избавиться от них. Первая категория привычек. Туда я внесла огромный список перечень привычек, которые могут быть. Я назвала эту первую категорию зависимость. Зависимости есть абсолютно у каждого. Но некоторые зависимости очень и очень пагубно влияют на наше здоровье и саморазвитие в целом, а другие более-менее адекватные. Я сюда отношу не только такие общеизвестные зависимости как курение, алкоголизм или громания. Я сюда бы даже отнесла такие вредные привычки как Перфекционизм, переедание, зависимость от отношений, от кофе, от адреналина, трудоголизм, зависимость от телефона, от соцсетей, зависимость от власти, от чужого мнения. У меня на этом фантазия закончилась. Что же делать с этими зависимостями? Можно как а, супергерой применить супер самодисциплину и в один прекрасный день просто перестать что-то делать. Но это очень сложный вариант и могут его выполнить маленькая группа людей, остальные будут срываться, возможно даже решат, что они не могут избавиться от этой вредной привычки. Я предлагаю более легкий способ не полностью категорически сразу избавляться от вредной привычки, а дополнить ее полезной. То есть, если ты выпиваешь каждый день огромное количество кофе, то дополни эту вредную привычку новой полезной привычкой, то есть выпивай каждый раз после выпитой чашки кофе один стакан воды, а лучше два. Или же, например, ты очень много ешь сладкого. Дополни эту привычку тем, что каждый раз после того, как ты ешь сладкое, то ты будешь съедать дополнительно еще один фрукт. В чем смысл? В том, что ты как бы нейтрализуешь вред от своей плохой привычки, дополняя ее полезной. И в какой-то момент, если твое желание избавиться от вредной привычки будет достаточно сильным, ты постепенно сведешь свою вредную привычку на нет и заменишь ее полезной. Следующая вредная привычка, которая абсолютно точно влияет на наше саморазвитие в негативном ключе – это поздняя Объем, да. Это поздний подъем. У меня у самой с этой привычкой проблемы и очень большие. Я периодически сплю очень долго, каждый день. В какой-то момент беру себя в руки, и начинаю рано просыпаться, но постепенно. Я сдаюсь и понимаю, что у меня не получается. Но поскольку я уже снимала видео о том, что вредная привычка не приобретается за 21 день, и нужно гораздо больше времени, я осознаю, что нужно просто продолжать не сдаваться. В чем же проблема этой вредной привычки? Поздний подъем очень пагубно влияет на наши жизненные процессы. Человек, который поздно просыпается, склонен к влиянию вредных привычек, к апатии, депрессии восприятию мира в негативном ключе и тому подобное. И поскольку вред от этой привычки сразу не заметен, мы не можем связать те негативные жизненные события, которые происходят в нашей жизни, с этой вредной привычкой. Поэтому я бы в первую очередь порекомендовала вам и себе перечитать, прочитать книгу «Магия утра». Я так часто говорю об этой книге, что издательству миф пора бы уже мне платить за рекламу. Ну и как второй способ это постепенно просып начинать просыпаться рано. И независимо от того, во сколько ты ложишься, всегда просыпайся в одно и то же время. В какой-то момент организм поймет, что утром он всегда будет просыпаться в одно и то же время. И в конечном счете ты просто постепенно начнешь рано ложиться спать. Ну просто ты физически не сможешь каждый день ложиться поздно и вставать рано, независимо от того, сколько ты проспала или проспал. Следующая вредная привычка – это жалость к себе. Я, наверное, еще не встречала человека, который бы никогда не жалел себя. Если ты очень часто думаешь на работе или в обычной жизни «Почему я? Чем я это заслужил?», завидуешь другим людям, обвиняешь других людей в том, что в твоей жизни произошло что-то не так то будь уверена, что у тебя есть эта привычка. На самом деле, эта вредная привычка – одно из проявлений лени. Это способ уйти от ответственности. Согласись, гораздо проще обвинять других в том, что у тебя пошло что-то не так, ничего не делать, не развиваться, не меняться в характере, не меняться в привычках. Просто обвинять всех и вся в том, что они во всем виноваты. Тут самое главное, это признать, хотя бы признать, что у тебя есть. эта вредная привычка. И после того, как ты примешь себя таким, какой ты есть, ты уже начнешь работать над собой. В следующий раз, когда у тебя появится мысль, а почему я, чем я это заслужил, да что же это такое, подумай, как ты можешь повлиять на дальнейший ход событий. Может быть ты просто будешь адекватно воспринимать действительность и не будешь жаловаться, а может быть ты действительно примешь какие-нибудь действия. Приведу простой пример из жизни. Я работала менеджером проектов, пока не вышла в декрет. У нас была творческая личность на работе, дизайнер, который выполнял свою работу, но после того, как он выполнил какую-то работу, приходилось вносить огромное количество правок, прежде чем можно было бы эту работу сдавать клиенту. То есть он никогда не понимал все с первого раза. Это очень сильно всех раздражало меня в том числе. Но в какой-то момент я вспомнила то о том принципе, которое я только что говорила, что нужно подумать, как ты можешь повлиять на эту ситуацию. И я поняла, что я могу повлиять на эту ситуацию тем, что буду просто по-другому, более подробно описать, описывать ему задачи, буквально раскладывать по полочкам, как маленькому школьнику. И знаете, это действительно очень помогло. И когда я уходила в декрет, дизайнер сказал, что очень жаль, что я ухожу в декрет, потому что со мной было работать проще всего. Мелочь, а приятно. Поэтому всегда думайте о том, как вы можете повлиять на то или иное событие, которое вам не нравится. Следующая привычка – это критика и осуждение других. Эта привычка плоха не только тем, что своим осуждением ты вносишь негатив в свою и чужие жизни. Но эта привычка также плоха тем, что к момент, когда ты начинаешь критиковать кого-то другого, ты автоматически ставишь себя на сторону правого человека. То есть ты считаешь, что твое мнение истинно во всех инстанциях, что ты прав, И на самом деле проигрываешь ты в любой ситуации, даже если тебе кажется, что ты прав. Ты просто закрываешься от нужной новой информации, которая может изменить тебя в лучшую сторону. Как можно начать работать над этой привычкой? В следующей ситуации, когда ты даже не, не критикуешь вслух другого человека, а просто у тебя возникла критическая мысль относительно того, что кто-то сделал что-то не так, якобы не так. Просто подумай, какие хорошие качества есть у этого человека попробуй найти положительную сторону человека который ну, например тебе кажется что человек слишком болтлив либо если тебе не нравится какая-то ситуация которая возникла в твоей жизни попробуй найти положительную сторону того что произошло вообще просто подумай о том что тебе не нравится в других людях возможно ты либо завидуешь этим качествам других людей этим поступкам других людей а возможно эти качества и поступки есть в тебе, тебе они тебе не нравятся, и ты а, свою нелюбовь к себе проецируешь на других людей. Подумай над этим. Следующая вредная привычка, она очень и очень очевидна, это отсутствие физической активности. Негативное влияние этой вредной привычки можно заметить практически сразу. Тебе будет все тяжелее и тяжелее начать что-то делать. А если это что-то новое в твоей жизни, то у тебя вообще не будет хватать сил на это новую деятельность, тем самым ты мешаешь своему саморазвитию. Как дальнейшие последствия отсутствия спорта в твоей жизни это частые болезни, простудость. серьезные болезни тоже начнут возникать, особенно если у тебя сидячая работа, ну и тело с возрастом начнет принимать дряблый вид. Даже если сейчас ты можешь есть, не заниматься спортом и не толстеть. Следующая неочевидная вредная привычка ⁇ это захламление. Я считаю, что это вредная привычка. Ведь не зря говорят, если у тебя беспорядок в жизни, то убери в своей квартире. Чем больше вещей в твоей жизни, тем больше ты теряешь контроль над ними то если ты уже не знаешь где лежат все необходимые для тебя вещи тебе уже становится сложнее держать свои шкафы в порядке квартира будет превращаться в сарай для хранения вещей что можно сделать в этой ситуации просто начни убираться и убирайся не сразу везде и во всех местах Сначала уберись в маленьком шкафчике, через месяц уберись в шкафчике побольше, начинай постепенно-постепенно убираться, выкидывать вещи. Я уже снимала видео о том, как это проще всего сделать. И в конечном счете ты войдешь в эту игру, тебе это очень сильно понравится и твоя квартира будет становиться все просторнее и твоя жизнь будет становиться все чище и приятнее. По крайней мере, у моей мамы происходило именно так. А она любила хранить свои вещи, начиная с самого моего раннего детства. То есть, представляете, сколько у нас дома вещей было. Следующая вредная привычка, которая очень сильно влияет на наше саморазвитие – это откладывание дел на потом. Это, по-моему, есть у каждого, но в разной степени запущены Складывание дел на потом – это своего рода промедление. То есть ты вместо того, чтобы начать что-то делать, понять, что работает, что не работает, ты якобы планируешь, якобы собираешь информацию, ты якобы не готов, потому что у тебя мало знаний. На самом деле ты просто боишься признаться себе в своих же страхах. То есть ты не начинаешь а, того или иного действия не потому, что у тебя не хватает информации, а потому что, возможно, тебе лень. Возможно, ты боишься последствий того, что а вдруг у тебя что-то получится? Возможно, ты просто подсознательно понимаешь, что это не твое. Подумай над этим. Что можно сделать с этой вредной привычкой? Это в первую очередь признать, что ты не собираешь информацию, не планируешь, не готовишься, а на самом деле просто откладываешь дело на потом. Ты сможешь понять, почему ты это делаешь. Возможно, у тебя есть какие-то страхи. Проработать свои страхи и признаться себе, что на самом деле не так уж это и страшно, и сделать это, либо ты просто откажешься от этой затеи и вернешься на свой любимый диванчик. Ну и самая последняя вредная привычка, которая очевидна и невероятна, это отсутствие правильного питания. Мы это то, что мы едим. Если ты постоянно пичкаешь себя готовой едой из магазина с консервантами, с консервантами, я не знаю, что еще есть, маслом, то не удивляйся, что у тебя не хватает энергии на физическую активность, что у тебя не хватает энергии на то, чтобы избавиться от какой-либо вредной другой привычки. Раскрою маленький секрет, если ты не знала, то красивая фигура на 70% зависит от правильного питания, поэтому не аргументируй себя тем, что у тебя не хватает времени на спорт, на самом деле ты просто неправильно питаешься. И это твоя самая главная вредная привычка. На этом все, наконец-то я сняла это видео, я снимаю его уже второй день. Теперь я понимаю, когда блогеры говорят, что «О боже мой, я снимала видео два или три раза, но в итоге все не получалось». Я раньше думала, что это перфекционизм, на самом деле, я теперь их понимаю. Просто не удавалось снимать из-за каких-то внешних обстоятельств. Спасибо большое за внимание. Заходите еще на мой канал, а лучше подписывайтесь. Всем, Всем пока.